Друзья, вы снова на моем канале Ejercicios de Espanol, где мы разбираем грамматику испанского языка на примере упражнений. Наша сегодняшняя тема – это различие между adjetivos и complemento directo. Казалось бы, это совсем разные вещи, используются в совершенно разных конструкциях. Но оказывается, что изучая разные местоимения и конструкции – Русские ученики начинают путаться, что поставить: су или ле? А все потому, что в русском языке эти местоимения звучат совершенно одинаково. Его. Представьте, что человек говорит: ле пело. Э, что? Ну как же? Переводится же его волосы. Да. Давайте разберемся. Отличить их очень просто. Отхито его отвечает на вопрос чей. И оно требует существительное. Например, су-касса. Касса-дом это существительное. А комплементо директо отвечает на вопрос, кого-что. То есть это винительный падеж. И комплементо директо требует глагола. Например, ло дево. Дево веду, везу, несу это глагол. А теперь перейдем к упражнению. Сразу оговорюсь, что в упражнении будет использоваться только третье лицо, так как именно оно на русский язык переводится одинаково. донты Кармела Деха Явас. Где Кармела оставляет свои или ее ключи. И давайте посмотрим, с чем мы работаем. Мы работаем со словом Явас. Ключи. Во-первых, это существительное. Ключи чьи? А что у нас отвечает на вопрос Чи? Отхетилось посасилось. Сус Явес. Донда де Кармела Деха Сус Явес. Микочи Эстатан Суфио. Но лаво аменудо. Моя машина такая грязная. Я ее не мою часто. Слово, с которым мы работаем, это лаво. Мою. Это глагол. И задаем себе вопрос. Мою что? Винительный падеж. И так как машина в испанском языке мужского рода, то и местоимение тоже будет мужского рода. Флоренция эскрибе Куэнтос энэль де Пачу. Флоренция пишет свои или ее рассказы в кабинете. Что такое Куэнтос? Это существительное. Существительную требует adjetivos possessivos. И к тому же нам надо ответить на вопрос «Чьи рассказы?». Поэтому будет «сус». Florencia escribe sus cuentos en el despacho. ¿Crees que mamá Думаешь, что его мама рассержена? «Мама» – существительная. «Мама чья?» – Все указывает на adjetivo possessivo. Su. ¿Crees que su mamá está enojada? Mi pelo largo, aunque corto cada dos meses. Мои волосы такие длинные, хотя я обрезаю их каждые два месяца. Corto – это глагол кортар. Глагол требует комплименту директу. А также обрезаю что. Это винительный падеж. Волосы в испанском – это мужской род единственного числа. Значит, ло корто. Mi pelo es tan largo, Када lo corto cada dos meses. A Raquel le gusta mucho casa nueva. Limpia todos los días. Ракель, очень нравится ее новый дом. Она убирает его каждый день. Здесь у нас два пропуска. Давайте сначала разберемся с первым. Каса. Это что? Существительное. Ее дом. Чей. Все указывает на отхиты его Поэтому Су. Во втором предложении мы работаем со словом лимпиа. Это у нас глагол убирает. С глаголом мы используем комплименту директо, а также задаем себе вопрос: она убирает что? Винительный падеж получается. Касса женский род ла лимпия. Аракель легустомучу сукаса Нуэла. Ла Олимпия Тодус Лос-Диес. Паса Альгора Роконлус. Но по до Апагар. Что-то странное происходит со светом. Я не могу выключить его. Апагар ⁇ это глагол. Не могу выключить что. Тут винительный поддерж, к тому же еще и рабочий глагол. Значит, комплимент директу. Цвет в испанском языке женского рода, поэтому ла. Паса алгореро кон луз. Ну, подоопагарла. Амалия dos perros. Perros son grandes y educados. У Амалии есть две собаки. Ее собаки большие и воспитанные. Кто собаки? Существительное. Задаем себе вопрос. Собаки чьи? А раз «чьи» значит по пососиво». «Сус». «Амалия тiene dos perros, sus perros son grandes y educados». «Мия армана нойева флекиё». «Нойева, porque «Моя сестра не носит челку. «Она ее не носит, потому что ей не нравится». «Не носит». «Что делает?» Глагол. «Не носит что?» Значит, комплементо директо. Lo lleva. Mi но no lleva platicio, no lo lleva porque no le gusta. Le envío regalos a mi amiga para Amo mucho. Я отправляю подарки моей подруге на ее день рождения. Я ее очень люблю. В первом предложении мы работаем со словом cumpleaños. День рождения в испанском это существительное. А день рождения чей? Раз чей, значит, отхитиво пососиво су. Во втором предложении работаем уже с глаголом amo. Я люблю кого. А раз кого, значит, комплименту директо ла. Ленвие регало ми аммиго пара су кумплеанус. ламо мучо. В принципе, все довольно легко и логично. Прежде чем поставить местоимение, нужно задать себе вопрос. Чей или кого что? И сразу станет понятно, что выбрать. Итак, друзья, жду вас в своих новых видео. Hasta его!